Привет! Хочу поделиться с вами таким опытом. В маркетинге бывает очень много самых разных задач, иногда непредсказуемых. И это может быть всякая вдруг возникшая мелочевка. То есть ты с мелким заказом обращаешься в какую-то компанию. Вот как это быть мелким заказчиком, какие тут интересные особенности, как к тебе относятся. В этом видео я хочу поделиться своими наблюдениями и также в конце видео сделаю выводы. И это и есть идеи, которые можно брать себе на вооружение. значит маленький заказчик это как правило определяется деньгами той суммой которую должен заплатить клиент понятно что отрасли бизнеса все разные где-то и 10 тысяч долларов это маленький заказ давайте договоримся что в этом видео мы будем понимать что под маленьким заказом это действительно маленькая сумма то есть до 100 200 долларов в маркетинге такого очень много нужно кому-то срочно допечатать визитки мелкая полиграфия всякая сувенирка мелочев связанная с дизайном В войти сфере это могут быть мелкие отработки на сайте и так далее то есть это мелкий заказ на небольшую сумму как правило, в компаниях, в системе управления взаимоотношениями с клиентами такому заказчику ставят низкий приоритет. Он мало платит. И, и реальность такова, что часто бывает а, такое отношение по остаточному принципу. Это я говорю с практики, потому что у меня даже был опыт, когда я в одну и ту же компанию обращалась сначала с маленьким заказом, а потом с крупным заказом. Отношения кардинально разные. А, в чем это выражается? Самое яркое это то, что бывает, тебе не отвечают, и приходится перезванивать, уточнять, получили не получили письмо, подходит макет или нет, и так далее. И смотрите, вот мелких заказчиков можно условно разделить на два типа. То есть первый, это тот, кто заказал на 3 копейки и выносит мозг, то есть такой проблемный заказчик. И э, заказчик, пусть даже мелкий, но у него четкая задача, которую нужно выполнить. У него реальные нормальные сроки. Так вот, даже если это второй вариант, и ты четко говоришь, что тебе нужно, отправляешь все необходимое, и сроки у тебя нормальные, то есть не нужно по срочности что-то на вчера, даже в этом случае могут игнорировать и не отвечать. И самый такой вот шедевр отношения к клиенту, когда тебе обещают, хорошо, мы вам ответим завтра, и отвечают, но ну, пишут, извините, но заказ взять в работу не можем, мы очень заняты. Также это может выражаться или отражаться на качестве. Часто даже не считают нужным проверить, какую, допустим, печатную продукцию или сувенирку отдают. Или делаются, допустим, мелкие наработки на сайте, и ты понимаешь, что работы не проходили должного тестирования то есть отдается все с багами. Мелкие заказчики его потерять не жалко. И понятно, что все внимание на крупные заказы. Это важнее и это есть реальность. Я думаю, что идею, то есть суть проблемы вы уловили, я предлагаю дальше задуматься вот на чем. Мелкий заказ это мелочь с точки зрения денег, но это может быть далеко не мелочь для компании заказчика. Мой пример. Я печатала мелочевку «Обычный баннер». Такое на нем было абстрактное изображение. По деньгам стоимость печати – это действительно мелочевка. Этот баннер использовался на стенде а, на достаточно крупной выставке, которая проводилась в Европе. А вот с этой точки зрения – это мелочь или это уже не мелочь? Это мелочь, мелочь. Но нет ничего важнее мелочей от любой даже самые ничтожные мелочи, можно протянуть цепь логических рассуждений. На этом и построен мой метод дедукции. К слову, этот баннер занимал достойное место в экспозиции стенда. Идея его сделать пришла в самый последний момент, как часто добывается многими креативными идеями. Они тайм-менеджменту, к сожалению, очень слабо подчиняются. Точно так же, мелочь или не мелочь, мелкая полиграфия, которая будет использоваться на важной встрече. Один раз мы брендировали несколько футболок, в которых команда работала на конференции. И они всегда на виду, то есть вот плохое качество там сразу бы бросилось в глаза. В маркетинге, особенно в процессе организации каких-то мероприятий, очень часто бывает, бывают непредсказуемые ситуации, связанные именно с мелочами. Основная идея, которую я хотела донести, что это мелочь, если проводить измерения с помощью денег. Но это не мелочь. И это действительно может быть мелочь, что-то не очень важное. Но также может быть и обратная, с точки зрения функции, которую эта вещь выполняет в каком-то проекте, либо может быть она задействована в каком-то процессе, это может быть далеко не мелочь. Кстати, один из советов, если смотреть на ситуацию с точки зрения мелкого заказчика, если это что-то важное для проекта, но вы понимаете, что это мелкий заказ для компании-производителя, то можно немного поднять свой статус и поменять к себе отношения, если рассказать о целях использования. Это иногда работает, когда знают, что это, допустим, типа какого, для какого-то международного мероприятия. Я вам рассказывала про историю, как я печатала банк. Так вот, при формировании запроса я написала, что у меня мероприятие в такой-то стране, в такую-то дату, нужна качественная печать, в такие-то сроки, чтобы дать возможность почувствовать, что это не мелочь. Еще потом поблагодарила за хорошую работу, отправила фотографию со стенда, вот как подтверждение, что вот все хорошо, спасибо за хорошее выполнение заказа. Зачем? Понимаете, опять же, что я часто с таким сталкиваюсь, я имею в виду мелочи. И вот у меня вот часто бывают непредвиденные задачи. Тут важно выстроить отношения с некоторыми подрядчиками. Хороший подрядчик часто, очень часто вручает. Отношения нужно формировать, вот давать обратную связь, даже просто письмо с благодарностью, это очень хорошо работает. Это способ получить особое отношение, немного поднять свой приоритет, даже если ты обращаешься в компанию с мелким заказом. Еще хочу обратить внимание, что если вы понимаете, что вы мелкий заказчик, но тут, то тут еще очень важно быть непроблемным заказчиком. Нужно четко ставить задачу, чтобы с вами было легко работать. Если крупный заказчик начнет морочить голову, выносите мозг, его потерпят. С мелким никто церемониться не будет. Профессиональный заказчик, с которым легко работать, он поднимает немного свой статус. Если смотреть на эту ситуацию со стороны компании то тут есть смысл задуматься, что любой клиент, вот, который пришел с мелким заказом, завтра уже может прийти и с крупным заказом. Крупные заказы на большую сумму, они будут иметь приоритет, это все понятно. Но важно по продумать вот, и простроить процессы, чтобы мелкие запросы тоже были в зоне внимания. Ну или по крайней мере, чтобы их вот, не футболили. Это элементарное уважение, которое иногда может быть даже в том, когда компания вежливо, но очень оперативно дает, допустим, обратную связь, что у нее сейчас нет ресурсов выполнить какой-то заказ. То есть не морочить голову, а честно и четко сразу все написать. Вот некую планку уважительного отношения ко всем, к любому клиенту очень важно удерживать. Конечно, тут хорошо помогает э, система автоматизации бизнеса. Хорошо, если в компании есть, допустим, CRM-система, она помогает экономить время на рутинных операциях, на процессе обслуживания клиентов, обработку запросов. Часто, кстати, неизвестно, какой у клиента потенциал, потому что нужно задаваться целью, достаточно э, хорошо относиться ко всем, даже к маленьким заказчикам. Возможно, у вас есть, кстати, свои примеры, когда вы ощущали, что вам относятся вот как к мелкому заказчику. Поделитесь в комментариях, в чем это выражалось. Также напишите, была ли эта информация для вас полезна и интересная. обязательно ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!